Камень не может знать, зачем резец раскалывает его. Сталь не может знать, зачем огонь опаляет ее. Когда жизнь твоя расколота и опалена, когда смерть и отчаяние хватаются за тебя, не бей себя в грудь, и не проклиная злую свою судьбу. Но возблагодарить строителей за испытания, что закаляют тебя. Книга Дог Молота. Все пошло не совсем не так, как предполагалось, Константин получил глаз и мой глаз. Я сомневаюсь, что он замышляет что-нибудь общественно полезное. Как оказалось, Трикстер вовсе не выдумка. Я не думаю, что кто-нибудь кроме этих чокнутых хамеритов действительно верил в древних погод. Эти сумасшедшие хамериты, знаете, мне бы не помешало прямо сейчас иметь на своей стороне несколько дюжин тяжело вооруженных фанатиков. Если я войду в их храм и объясню в чем дело, возможно они будут так озадачены возвращением Трикстера, что забудут о своей нелюбви ко мне. А даже если и нет, ну я же знаю, как Krak's выбраться Krak's из тюрьмы в Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это Вор Золотое издание. Итак, друзья, мы выбрались... Мы, Гаррет, вы, я, короче, выбрались с особняка Константина, вот, из заключения, из этого... И теперь, теперь, теперь так, задание И теперь <coughs> странные союзники У нас миссия, вот Гаррет решил отправиться к Эмеритам Собственно туда, в храм Где мы, я так предполагаю Искали, короче, талисман Талисман, талисман ветра, по-моему, да В тот храм, короче, хамеритов Вот, и предполож... предложить им, короче, сотрудничество Вот, рассказать, что Трикстер Вылез на свободу, появился, вот, замышляет Недобрый, недобрый такой, совсем недобрый армаги вот И а, надеется, что хамериты помогут ему Так, окей, странные союзники, сложность экспед а, Проникнуть внутрь и найти а, первосвященника хамеритов Чтобы предупредить его о приходе Трикстера Окей, не убивай никого из молотов Окей, оглушать Они будут на меня нападать, интересно? Так, окей, а карта? Карта верхний этаж, ага, а, казармы. Это, в принципе. Карта, в принципе, мы а, знаем. Карту. Первосвященник. Так, погоди. А, это нижний этаж. Первосвященник находится в нижнем этаже. Келий, а, келли А, ну получается. А, первосвященник. Либо в килих, либо в вот этом зале, короче, где келий. Это помните, да? Окей, так, а что у нас здесь, инквизитор? Кухня, склад, окей, хорошо Ладно, давайте посмотрим, что есть на решение У нас 3366, короче, монет Есть водяная стрела, маховая стрела, отмычки, газовая стрела, бомба-вспышка В принципе Так, давайте на всякий случай я возьму газовую мину Возьму, наверное, еще несколько газов. Ух ты, бляха, какие они дорогие. Одну, наверное, пускай будет одна газовая стрела. Так, зелье скорости я не буду, шумовую я не буду. Зелье исцеления, зелье исцеления, я не знаю, надо, не надо. Стрела с вер... стрела с веревкой, обязательно стрела с веревкой. Так, ну давай водяных стрел а, возьмем. Так, давай пять, чтобы было 10. А, окей. Так, тысяча Остается, ну давай, наверное Так, ладно, зелень исцеления я возьму Все-таки Ага, так И одну еще газовую стрелу, ну окей, она остальное Так, погоди, бомбу с кучкой возьмется Да, окей, и возьмется Да Остальное водяные стрелы, окей, хорошо Хорошо, погнали Итак Итак, что я хочу, так, Леха этот от наушников мешает. Так и, и и что я скажу? Так, мы в принципе начинаем, как и в прошлый раз. Так, творится Бляха! Мухи откуда? Не возьмися. а. труп. Интерес. Интересно. Так, ну главное у нас есть отмычки, это уже хорошо. Так, смотри еще труп. Предчувствие. Что-то да. Что-то, так, это без сознания. труп Что-то, да Что-то, бляха Что-то мне под... Бляха-бляха Что-то мне подсказывает, что здесь побывали уже До меня Кто-то Возможно, Трикстер Так, погоди Проникнуть внутрь, а, в смысле провалить Разберись с на найти химеритов. А, ладно Я надеюсь, это не повлияет Ничего, так смотри, кровь Здесь, по-моему, ничего нет. Здесь я, по-моему, ходил. Здесь ничего нет. Так, ага. Так, а, смотри, я в принципе могу, могу, наверное, здесь забраться. Нет. А, здесь я не буду забираться. Давайте-ка пройдем, короче, через главный вход. Хотя, хотя нет. А если там враги? А если там враги. Тогда уж я это. Я аккуратненько сейчас вот здесь пройду. Кто-то есть. Бляха, двига. Ой-! Ё. Ой-! Ё. Ой-ой-ой-ой, Чавка не Походу здесь бы Триксер, потому что Чавка не, это Чавка вот этих. Да, да, да, Богомолы. Это аккуратно. Леха. Не успел, не успел я, короче, к ним предупредить их. Как здесь стрелы, я сейчас стрелы набираю. я короче набрал так начнем наверное с Черт. похоже кто-то побывал здесь до меня Так да кто-то кто-то конечно же это... как его? тристер так, ладно здесь закрою Давайте-ка пока, пока, пока здесь осмотримся, может здесь есть какой-то этот... Герань просто в ворота вынесли, смотри, все разнесли. И где все молото? Все, все, все. Так, 23, короче, стрел, хорошо. Леха, перевернули статую. Так, так. Взяли, все, Сквернили просто. Так, я посмотрю, здесь может лут какой-то есть. Я думаю, что э -э -э, золото, там монеты, мало, будет попадаться, потому что мы, в принципе, же здесь уже все воровали, все это вот. Э -э -э. Ну, если попадется, то это не лишнее, в принципе, как бы, да? Я думаю. Все перевернули, все вверх дном. Так, ладно, сирену я не буду включать, потому что враг пока не знает, что я здесь. И себя выдавать я пока не собираюсь. Ну, по крайней мере... По крайней мере, минут пять точно. Стрел нормально, тогда добротно что-то дают и стрел. Скорее всего, придется стрелять. Без звука. Так что просто так же не может быть ни ничего никогда. Бляха-пауки еще. Ладно. Первый находится внизу. Так, разбери ситуацию. А что здесь разбираться уже? Скорее. А звук-то это элементарь, что ли? А чё разбираться-то? Уже понятно, уже понятно, что здесь будет трик трикстер. Леха тут, тут всё завалил. здесь не пролез, да? Ладно. Окей. Чтобы дальше пройти, мне надо, короче, я хочу а какой-то красный паук. Таких я не видел вроде. Так, ладно, где моя газовая стрела? Бляха, бляха, паук, паук идет сюда. ай яй яй яй яй яй яй яй яй яй Бегом, бегом, бегом отсюда. Так, отлично, я вырубил. Бляха! че за дичь-то? Так, ладно все перевернули верно это я все семь строители сотен это я все читал пусть стены мои держат крепко изо дня в день это мы все читали короче с вами да то поэтому по новой мы не будем читать да это мы все читали с вами поэтому смысла прочитывать по новой, по второму разу нет бляха это полк чем-то пуляется я тоже пуляюсь. Леха. Э, Цикло. Цикло, мать твое. Так, окей. В принципе, можно отсюда здесь... Нет, это на звук на элементаре не похож Это что-то взрывается, что ли Такой же звук был, когда, помните, это, мы, так сказать, этот, э -э, талисман огня-то, помните, в этом с, э -э, заброшенном городе-то когда лава там вот эта вот, вся такая херня. Бля, да. хочу. Походу обезьяна. Где паук то ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой Яха! Нет, снимать! Готово, готово! Бегом, бегом, бегом, бегом! Так, так, так, так, так, стопэ. Да сдухнешь ты! Сколько в тебя надо-то? Отлично! В смысле? Так, хорошо. Мне надо подлечиться. Не зря я взял, короче, этот зелье. Бля, а там внизу, короче, эти обезьяны. Так, окей, здесь я проспал. А, вот сюда вот я не заходил Ты все читал. Когда он мне холодно, на улице крыши. Это все читали. Провалился в землю. Да ты, она, а да ты спугаешь ты? Дойди тут, циклос, сан, иди сюда. лично Отлично. Так, окей. Сюда, я, кстати, не заходил еще. Ой, рычаг, ой, рычаг, помните, да? Помните, да? Капец, все разнесли. Все вообще разнесли. Леха, лягушка! Так, погоди, а у меня есть же стрелы, поэтому лягушка, с лягушками можно спокойно разбираться. Где ты? Блеха промазал. Ой. Ашметки полетели Так, хорошо Так, это у нас светилище, да? Ну как светилище? А, бля, я думаю, две, две стрелы как так-то это... А, это этот с веревкой но насколько я помню здесь нигде такого нет чтобы э э э лазить с веревкой вроде как опа опа интересно девки пляшут так а это читали тогда отложил строитель мол и взял в руки свой резец Тесал, он грубый алмаз и придал ему форму какую хотел ибо для всякой работы есть свой инструмент и для всякого инструмента работа не это мы не читали Но в библиотеке мы по-любому все читали так ладно сюда пока я спускаться не буду запомним что здесь у нас спуск вниз есть я хочу еще здесь посмотреть Блеха, да, знаешь, звук такой Рушится, что-то Окей, давай-ка здесь осмотримся Опа, завалено А, здесь завалено Сейчас посмотрим, короче, может Так, это что? Если там э, Другие проходы в подвал тоже завалены Скорее всего Тот спуск, это у нас э, Типа как обходной путь Так, здесь ничего нет, потому что я, по-моему, здесь уже Все искал, еще когда Первый раз мы здесь были Хотя как возможно что появилось по, по новой Опа рычаг рычаг рычаг я хочу проверить Да рычаг смотри есть рычаг Так его нажать нельзя Че за звук Это эти а, лягушки так рыхтят Или Ч это за звук был? Так, ладно, я пока оружие уберу. Здесь сейчас пройдемся, короче. Пробежимся. Лягушек это не похоже. Слишком какой-то. Устрашающий звук. Так, ладно. Здесь нет на черта я думаю здесь тоже ничего ничего нет потому что мы это все осматривали все это искали ну так на всякий случай я пробегусь надо же на, надо же осмотреть как это произ... что они здесь натворили эти враги так окей Ну и начнем давайте по порядку. для опять все закрыто. или и первосвященник, получается. На карте отмечено, ну, типа, под знаком вопроса, что священник, первосвященник где-то здесь должен быть. Мина. Хорошо, потончик. точек съем. Так, это читали, строитель а, строительство. Отраст... Строительный раствор не удержит ежели камень, ни прочие, ничьи прежде чем начать старания свои взгляни на материал свой как э, физический, так и духовный. Да, это мы читали. По-моему, здесь а, она лежала короче, не на полу, по-моему. А может и на полу? Я не помню. Это уже мелочи, это уже мелочи. Так, лягушка. Падла, лягушка эта. Теперь оглядывайся, Блеха. Развели тут лягушек, теперь оглядывайся. Бляха, вот неспроста дают вот, боеприпасы. Вот неспроста дают боеприпасы. Блеха, она где-то здесь. Недалеко. Судя по звуку. Падла. Так, так, так, так, так, так, тихо, тихо, тихо, лягушка, лягушка. Точно. Блин, ты, так, так взрываются просто эти лягухи. Жестко, а шметки в разные стороны улетают. найти бы здесь ключ какой-нибудь от всех дверей просто вот так, а здесь просто, да? просто вот ключ, который подходит ко всем вот этим дверям закрытым дверям. Ехал вот зря, зачем да открывал? Так что здесь? А здесь у нас мойка. Водяных стрел нет? Есть. Я же знаю их фишку вот этот вот воровскую, да, вот эту фишку. И если вода, значит, там где-то может лежать, короче, это... Скорее всего, вот... сыр. Скорее всего, лежит э, это... Водяная стрела. Пипец. Тут людей жарили. Жесть. яблоко окей окей так туда у нас есть дорога еще здесь столовую вот столы то зачем ломать столы то зачем ломать очень здесь нет лехо пауки А нет, смотри, есть спуск вниз Значит, все-таки Там не обходной путь Там куда-то, наверное, другое место, значит, ведет Спуск этот Вот здесь мы брали с вами Талисман В принципе, смотри, на, на месте все а, бляха, а вот зачем интересно этому Трикстру сюда приходить и разносить тут все? Зачем? Смысл? Смысл? Как бы он же вкус? Он же в что талисмана тут, допустим, нет, да. Потому что талисман я забирал, чтобы Чтобы украсть для него глаз. Прильгаха! сколько в тебя надо? А, все, он засал, короче. Давай быстрее, Карет, Ну. А я не дострельнул <с> так, так свалил смешно. Жобы свои повернись. А, хорошо. А? Так, окей, здесь я все был. Спускаться пока вниз не буду. Здесь сейчас еще я смотрю. Так, а где там дверь? Что там пытался открыть? Это Может у хамеритов что-то, не знаю, какое то э, Хамериты, может, что-то знали такое? Что нужно было трикстеру. Либо может они знали как уничтожить Трикстера Поэтому он короче как э, э, и унич... у... Убил их всех чтобы Не было никаких проблем препятствий им на дороге К, к... к этому... На дороге корм... к... Кормодицу Ух ты Вчера себе. Так, Хорошо так, это читали, а используя резец uh -huh. Что из древа, как не башня, которая сохранит и умирает Озеро сосуд. ага Читали все Так, хорошо Так, здесь все сломано Окей, okay, здесь я был А, я пошел, повернул назад Так, окей, okay. давайте вот эту дверь Ну, судя по всему, в этих дверях а, Либо пусто, либо лут, короче Больше здесь нет Ничего Я почему-то предполагаю, что первосвященника Здесь мы не найдем Так, окей okay давайте спустимся теперь в подвал и может быть короче э, если ему удалось э, выжить пересвещенник может быть короче либо в подвале либо в, в том месте короче где вот мы нашли то на лестницу, вот это вот святилище скорее всего это как там а, типа этого а, смотри да Аварийного а -а Аварийного бункера Ну да, здесь смотри, все пусто Здесь у нас, помните, куча золота было Кстати, а, -а там завален, да, еще ниже Значит, значит все-таки получается Лестница, это спуск Обходной, а -обходной спуск так, хорошо где-то комната, да, вот здесь чувак спал, а где-то здесь по-моему еще была эта дорога, помните, спускайте в гробницы, Ой. вот этих людей не было здесь в прошлый раз, Тут заваль... а вот, да, спуск, смотри туда. Вот гробница-то помните, да? А, нет, вот он. А, нет, там, да. Получается, там спустят гробница, а это у нас... Э -э, Где-то ресман у этого воздуха был. Значит, все таки да, получается, что... Та лестница, это обходной путь туда, вот, в гробница скорее всего и там у них скорее всего какой-нибудь либо убежище знаешь как аварийное убежище и там скорее всего находится пересвещение так окей ну ладно давай спустимся туда здесь я в принципе все осмотрел Только вот я не понимаю, зачем, зачем Трикстеру это вот все делать? Разграбливать храм Хамеритов. Зачем? Просто вот мне интересно, зачем? Либо я какую-то суть э, улов... не уловил, какую-то суть пропустил в этих э, чтивах, которые мы читали. Смотри, мертвых Хамеритов. молок мертвые. Окей. Что там опять Все, отлично! Не успела она позвать на помощь. Я надеюсь. Схватите мать! Как ты меня вообще увидел там За стеной-то. Знаете, в лобешку. А, Ай-яй-яй, ай, ай, стой, стой. А, та, та та та та та Смотри, вдвоем они несутся. Это обезьяны вообще ложки. Ложки просто обезьяны. Тихо. Леха-пауки. яй яй яй пау пау пау Так стреладом. Тихо не кусать меня. леха промазал. на на и да блеха собака убежал ну, ладно пока хоть доставать не будет но здесь он стрелы я взял хорошо так в принципе можно со стрелами пока пока и ни нихера себе я сначала я сначала думал этот большой такой паук вылез трупок застревают набросить... Ох тут подло! Стой, подло! Стоють! Стоють! Собака. Так. Нужно внимательно не упустить никаких деталей. уже здесь как-то скажет, что это... Почему экстра сюда залез? А это я убил? Или это они когда воевали здесь? Убивали так, вот стрела. Ой, пти мать и мухи, значит, здесь эти есть Смотри, смотри, идет В смысле? знаю по моей траектории я тебе должен был отрезать яички. Так, окей. Я где-то здесь что-то пропустил. Блих ходов мертвый богомол. О, тихо. И сюда. <с bad> Собака. Так, ладно, хрен с ним. Смотри, здесь у нас... Ага. Окей, друзья. У меня видос, кстати, подошел к концу. Вот давайте здесь сохранимся и в следующей серии продолжим, короче, поиски перед священника И э, искать, короче... Ответ на вопрос, почему Трикстер напал, короче, на Хамеритов, я что-то, я, я вот до сих пор не могу понять, вот. Если вы поняли, если вы знаете, то можете написать в комментариях, и я почитаю с радостью, вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем, делимся с друзьями, с вами был Валерий, всем пока.